Клоны повсюду. Они захватили город. Мне некуда идти. Зачем бежать? Ты все равно не убежишь от того, частицы чего был до рождения. Ты не придешь? Да? Я тут умру. Одна. Я не хочу умирать. Слышишь? It okay. Let's get sick. Дженни, это Джо, оставайся на месте, иду к тебе. тебе придется выбирать никто не может бегать вечно